Всем привет! Вчера мы записывали, рассматривали видео по настройке туннельных прокси на хостинге Simple Cloud. Мы настроили туннельные прокси при помощи автоматизированного скрипта сервиса. Сегодня я решил попробовать настроить на другом хостинге. Самое интересное, настроить удалось идентичным образом. То есть мы знаем то, что туннельные прокси лучше настраивать на разных хостерах, на разных ВДС, чтобы локации, геолокации были различные, потому что если анализировать, допустим, ссылаться на социальную сеть Instagram, где работает сейчас IPv6 прокси, то Instagram он может с легкостью определить как провайдеры, также и подсеть, а также геопозицию нашего виртуального сервера, который находится, допустим, в дата-центре. Для того, чтобы настраивать туннельные прокси 48 сетки, которые предоставляются, опять же, бесплатно от туннель брокера. нам нужно всегда варьировать и использовать различные виртуальные серверы от разных провайдеров. Вот и сейчас мы рассмотрим как раз уже другой сервер. Я этого провайдеру неоднократно говорил о нем в других видео и называется он First Вы Можете перейти по ссылке, которая будет указана в описании под видео. Это моя реферальная ссылка, и вы можете ей воспользоваться. Так, ну что, допустим, вы перешли на сайт. Желательная регистрация по моей реферальной ссылке. В этом случае я могу вам оказать бесплатную консультацию по настройке уже на других хостерах, сайтах, которые выделяют виртуальные сервера. В этом есть, конечно, плюс. Так что регистрируйтесь по ревке. Так. Нажмете на регистрацию и зарегистрируетесь, Потом вы пойдете, вы пойдете уже вот сюда в личный кабинет, в Биллинг, где вы сможете уже купить э, с Биллинга наш сервер, который вам, нам необходим. Сейчас я вам покажу, что нужно сделать. Нужно перейти. Мы выбираем именно те сервера, те провайдеры, которые предоставляют нам аренду по часовую или, допустим, э, дневную. Нам нужен сервер, допустим, на 2 три дня. А в этом есть, конечно же, плюсы. Эти сервера, как таковые, они называются тестовые, и мы ищем вот именно такие провайдеры. Выбираем «Товары и услуги», «Виртуальные серверы». Я как раз нахожусь в этой вкладке. У меня здесь есть уже виртуальный сервер. Я уже его купил и протестировал по поднятию тоннельных прокси. Операционная система Ubuntu 16.04 MD64. На других операционных системах не тестировал, но думаю Debian семерка, Debian восьмерка тоже зайдет. Покупаем, заказываем сервер, нажимаем на кнопку заказать и здесь выбираем период оплаты день и видим, что у нас здесь есть два тарифа: Open OVZ тип виртуализации и kvm. Нам нужен kvm дневная система оплаты. Я уже заказал здесь дневной тариф оплаты, видите. Виртуальный сервер уже 10 рублей в день. МСК КВМ-тест. Я так понимаю, здесь имеется ограничение. И на одну учетную запись можно всего лишь зарегистрировать один виртуальный сервер с типом виртуализации КВМ. На Open, OpenVZ OVZ я не тестировал. Я думаю, она тоже зайдет, эта инструкция. Но, по крайней мере, я покупал КВМ. Здесь будет у нас... У меня сейчас она недоступна. А если вы зарегистрируетесь, у вас еще нету серверов, здесь будет доступен у вас тарифный план именно вот такой, МСК, КВМ, ssd 1 за 10 рублей. Вот такой вот. Вы закажете, покупаете, активируете этот сервер, ждете активации, и после этого уже вы сможете уже залогиниться по вашему IP-шнику и RUDOСT. Так, допустим, вы купили сервер, и теперь вам нужно что сделать? Вам нужно перейти на туннель тоже ссылка будет под описанием видео в описании видео и здесь нам нужно также зарегистрироваться если у вас нет учетной записи и нажать на создание нового туннеля вот сюда он разлогинился у меня нажимаем логин создаем новый туннель здесь указываем наш ipv4 адрес так но ну перед этим я конечно же зайду по ssh клиенту залогинюсь на сервер Данные также придут к вам на почту. Можете данные брать оттуда или узнать IP-шник, здесь он у нас подсвечивается, а root доступ, пароль можно вот взять отсюда, копировать. И вставляем вот сюда. Нажимаем логин и заходим к нам на сервер. Это командная строка нашего сервера. Мы убедились в том, что мы подключились по постсаж-клиенту. После этого нам нужно вот именно вот этот Айпишник можете скопировать его отсюда или уже непосредственно сош клиента вот отсюда и забить вот в это окно вставить. Проверяется наш адрес, то есть все настройки идентичные, как и в том видео, которое я записывал вчера на примере другого провайдера, а именно Simple Cloud. Так, проверка прошла удачная. Теперь выбираем локацию, какая вам более нравится и нажимаем на создание туннеля. Ожидаем некоторое время, сейчас он подгрузится и потом уже получим, запросим на получение 48 подсети. Нажимаем на 48 подсеть на выдачу, нам выдается вот такая вот 48 подсеть до двух двой точек. Так, после этого переходим на example configurations и выбираем uh, Ubuntu Debian копируем все содержимое копировать и после этого переходим уже в SH клиент, а именно через, на FTP клиент, можете сюда тапнуть, если закрыли вот это окно или можете открыть это окно в тот момент, когда мы уже логинились оно открылось. Так, переходим во вкладку в директору ETC Network, ищем папку Network и вот наш интерфейс нажимаем на «Открыть как» и выбираем «Notepad++». Если у вас нет Notepad++ редактора, то установите, он очень удобный. Нажимаем «Ок» и видим, то, что здесь у нас уже э, имеется вот, настройки, наш интерфейс NC3, и нам нужно вставить вот сюда вот эти все настройки, которые мы скопировали. Нажимаем «Вставить» и нажимаем «Сохранить». Можем закрыть это окно. После этого нам нужно перезагрузить сетевые интерфейсы, сеть на сервере. Для этого я сейчас забью одну команду. Для этого скопируете команду, которая будет также в описании под видео, и вставляем ее вот сюда. Для того, чтобы вставить, нужно тапнуть правой кнопкой мыши в область командной строки. И нажимаем Enter. Так, Сетевой интерфейс почему-то не перезагрузился, какие-то ошибки у нас выдались посмотрим, что там у в журнале. Так, ну ладно, не будем разбираться долго. Почему-то сейчас сеть не перезагрузилась, просто нажмем на ребут. Сервер у нас перезагружается. Проверяем то, что у нас сетевые интерфейсы подгрузились. В принципе, вы можете этого не делать, я это делаю для себя. Видим, что у нас появился сетевой интерфейс новый. Наши настройки вступили в силу. Так, все. После этого можем уже переходить непосредственно на сервис по автоматической настройке. Для этого нам надо тапнуть на вот эту вот рекламку или перейти уже непосредственно сразу на прям, по прямой ссылке proxy.suв/прокси. Так, здесь нам что нужно сделать? Тут надо нам указать. Непосредственно IPv4 адрес от сервера. Вставить. 22 порт. Root. Логин. Пароль наш от сервера. который можно опять же узнать вот здесь. Копировать. ставить Также указываем нашу IPv6 подсеть от туннель брокера. Она вот она. Копируем до двух, двоеточий, копировать, ставить и указываем количество прокси в районе 150, Там, ну, в зависимости от сервера, вот, я думаю, большое количество не стоит настраивать на, на 48 подсети от, от туннель-брокера. И указываем здесь, не забываем указать именно маску подсети 48, потому что у нас 48 подсеть. Так, ваш email указываете, какой ваш email непосредственно куда придет прокси лист. И нажимаем отправить. Тип прокси http Количество паролей 1 на все прокси. Нажимаем отправить. И у нас пойдут логи по выполнению. Дожидаемся ориентировочно 5 минут. Пока я поставлю на паузу. Дожидаемся вот этой строчки последней. Root 3 прокси срc. Вот такая, если. Она появилась, соответственно, а ярлык еще крутится, не обращая на это внимания. В принципе, уже прокси настроились на сервере. Переходим уже на почту, которую указали, и смотрим то, что уже пришло. Пришло письмо уже с прокси листом. Открываем прокси лист и скачем его на компьютер. Можете уже открыть и прочекать эти уже ip 6 адреса. Я чекаю чекером, определенным чекером, там формат немножко другой, там не собаки, а выточие. В принципе, можно потом поправить в самом скрипте на сервере, чтобы он формировал уже не IP-порт собака, логин, пароль, а непосредственно здесь выточие. Но, в принципе, заменить можно это быстро. И сохраняем удобное для вас место потом, чтобы прочекать эти IP-вышатые адреса рабочий стол файл чек сохранить нажимаем да заменить так открываем прокси чекер ваш где вы чекаете открываем наш текстовый документ с нашим прокси чек количество потоков 10 достаточно и нажимаем старт Очень важный момент. Сейчас я поставил на паузу и, как вы видели, в прокси-чекере прокси были невалидны. И если вы заметили, то видео первоначально, когда я нажал на команду на перезагрузку сети, System Restart Networking, выдала ошибка. Это не просто так. На самом деле, очень важную задачу не сделали. Когда мы редактировали документ, посредством наш интерфейс, через ноты пад здесь были уже такие вот интерфейсы Было, были настройки умолчания шлюза по умолчанию шлюз настройки ipv 6 адреса который 6 адрес который выдавался на сервер первоначально при покупке сервера там он по умолчанию один выдается вот такой адрес этот адрес он выдается сервером эти настройки нужно удалить эти настройки удалить и прописать вот эти настройки которые мы получили от а, туннель брокера. Потому что идет здесь конфликт непосредственно IP-вышестых адресов, шлюзов и нужно удалить вот эти вот настройки, которые я показал выше, и сохранить. После этого уже перезагрузить нашу сеть и должна команда отработать без ошибки и вот таким вот должным образом. После этого уже, уже можем приступать к настройке прокси через автоматический сервис мы ошибку устранили, так что в первоначальном видео вы сделаете непосредственно вот так. Когда я покупал сервер, при покупке сервера у вас, при первоначальной покупке сервера у вас вот этих настроек не будет. IPv6 адрес здесь не будет прописан, который присущ серверу. Почему не будет? Потому что он автоматически не подгружается. А я уже в свою очередь уже настраивал на сервере на туннельные прокси, я просто-напросто уже переустановил этот сервер, повторно переустановил на операционную систему и вот эти вот настройки, они подгрузились и соответственно прописались в интерфейсе. Сейчас я понял в чем была ошибка нужно непосредственно, если вот эти вот настройки у вас остались вот такие вот, их обязательно надо удалить. Удаляем эти настройки и уже после этого сохраняем наши наш документ с настройками от туннель брокера. Это очень важно, так что смотрите, если вы будете настраивать, допустим, не на сервере от провайдера FirstByte, а, допустим, на другом сервере будете экспериментировать этот автоматический скрипт, то смотрите внимательно на файл интерфейса, файл сервера интерфейс по настройке сети. В принципе, после этого уже, конечно же, наши прокси заработали или если у вас здесь у вас всплыла допустим такая ошибка, которая была у меня до этого, можете ä, поправить файл интерфейса, а после этого нажать ком команду reboot", reboot и перезагрузить сервер. После этого команды по перезагрузке сети, вот эта она сработает без ошибки. Главное мы выяснили в чем была проблема и после этого После перезагрузки сервера мы можем уже прочекать. Я уже прочекал. В принципе, они работают в прокси. Нажимаем, выбираем документ чек и нажимаем старт. Запущено потоков 10 и видим, что у нас идет валидация. То есть все прокси, они валидны. Ну, на 10 потоках, в принципе, может быть, и на, 10, на 100 потоков будет и некоторые прокси ложиться. Ну, давайте посмотрим. В принципе, можно прочекать. Хороший прокси чекер я нашел. Можете в принципе перейти по ссылке и скачать бесплатная версия прокси чекера. Нажимаем сброс. Давайте попробуем прочекать на 100 потоках. Чек. Указываем 100 потоков. Авторизация только на одном сервере на Яндекс. И нажимаем старт. Почему Яндекс? Потому что он поддерживает протокол IPv6. Нажимаем старт. Да, в принципе неплохо сработал, даже ни одного невалиного оказалось. Так что в принципе сервер держит 100 потоков и 200, я думаю, он выдержит. Мы настроили туннельные прокси от туннель брокера. Вчера мы пробовали на Simple Cloud, сегодня на First Byte. Ссылки также вы увидите в описании под видео. Если вы хотите, допустим, чтобы я записал видео для вашего сервера, для вашего провайдера, то пишите в личку. Вконтакте и также сделаем обзор и запишем видео, как настраивать, допустим, на у другого провайдера на другом сервере. А вот эти вот стандартные настройки, которые я сейчас сделал, а этого достаточно, но, опять же, для разных хостеров, для разных провайдеров и разных серверов бывают различные замудренности, то есть различные настройки, различные дистрибутивы первоначальные, и некоторые вылазит ошибки, так что регистрируйтесь именно по реферальной пылке, и после этого я вам укажу бесплатную консультацию, если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы. На этом до свидания. Пока-пока.